Пойдите, пожалуйста, поближе. Сегодня мы открываем 19 уже 19-й пробег, посвященный памяти академика Виктором Петровичу Макееву. Я передаю слово для приветствия зам генерального конструктора Анатолию Кипя. пробега. Сегодня у нас очень прекрасный день и памяти, который пробег посвящается памяти Виктора Петровича Макеева, это уникального, великого, генерального конструктора, создателю трех поколений морских баллистических ракет для подводного военно-морского флота. Поэтому я Передаю самые теплые пожелания от генерального конструктора Дегтяря Владимира Григорьевича и от прославленного коллектива Государственного ракетного центра. Желаю вам спортивного такого затора, доброго настроения и как можно больше положительных эмоций. Добрый путь, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья. Я желаю вам, чтобы вот этот спортивный праздник прошел на хорошей высоте. Я желаю вам, чтобы вы пообщались с своими друзьями, завели новых друзей, получили максимум удовольствия от пробега. И, конечно, каждый из вас одержал собственную победу. С праздником! Всего доброго! Я бы сказал, что готовы приехать на улицу, если на улицу, если на улицу, если на улицу, если на улицу, если на улицу, если на на на Шабалина, Ксения! Шабалина, Ксения! Где не не Она бежала. Вот так. Вот а она. она. Вот так. Вот так. Итак, сейчас. Есть. вы расступитесь, Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. а мы с вами идем на Сейчас.